Тема сегодняшнего нашего урока – это декорирование русских народных рубах, которые мы с вами сделали на прошлом занятии, подготовили кровь. По вашим фотографиям, у которых каждого есть. У Лены тульская рубаха, то есть костюм у нас, да, мы будем декорировать Красный рукав, который мы притачали к станине рубахи, учитывая вот этот орнамент. У Юли орловская рубаха, очень красочный декор на рукаве рубахи. Здесь, Юль, нам надо с тобой применить красную ткань, тесемочку, такую прошитую красную-белую. И может быть какой-то еще дополнительный декор, который мы сейчас подберем с Екатериной Юрьевной. У Маши курская Курский костюм, соответственно, курская рубаха. Здесь тоже очень интересный декор рукавов, который мы хотим совместить на рубашке. Сейчас будем подбирать тоже. И очень красивая, разнообразная воронежская. У нас прям вот несколько видов. Мы... В восторге от всех видов. Сейчас мы подберем тоже черные, какие-то черные, еще какие-то цветные тесемки. Нам нужно обязательно найти пропорции, формы этих вот отделочных элементов на рубахе. Вот что мы сейчас и будем делать. У нас есть тесемочки. Сейчас мы их разложим, посмотрим внимательно. да. И каждый подберет себе те тесемочки, которые подходят к конкретной рубашке. Вот под вот эти вертикальные линии, вот здесь они вот хорошо, вот здесь видны, мы решили применить вот такую теснку. А вы нам подскажите вот, вот, это, вот этот набор красивый. То есть вертикали у нас уже есть, а вот эти вот, и смотрите, мне очень нравится, что здесь черный-черный, а здесь еще и красненькое присутствует. Помимо тесьмы, еще то, что имитирует тесьму, это может имитировать любую линию. То ну, Здесь любая тесьма, ее можно рассмотреть как линию. И поэтому есть вариант, когда ты используешь, используешь тесьму того же цвета, но той же фактуры -то, рядом. И когда совсем тонкая тесьма, но нет возможности ее подобрать или нет желания, то дальше тесьма может переходить в строчку. И строчка это может быть не просто обычной челночной строчкой, а строчкой, сделанной на машине, да, декоративной строчкой. Которая будет повторять вот эту легкость, которая здесь есть. То есть ты переходишь от тяжелой, от толстой тесьмы, через тонкую, к строчкам. И это нужно будет попробовать. Кроме того, в твоем эскизе существует сочетание черного и красного. Поэтому можно использовать как черную, так и красную тесьму, так и комбинацию черного с красным. У нас в арсенале есть вот еще такое черное тесьмо. И как видим, здесь есть тоже такой же карты. Я предлагаю использовать вот такое сочетание. Красную тесьму. Там, где есть красная, Здесь уже к черному и золотому. Через черное подбирается красное, золотое и черное, а потом можно перейти на уже красную нитку. И здесь можно уже перейти в эту сторону, на строчки, сделанные красными нитками. А вот здесь можно перейти на строчки. А здесь можно перейти на строчки, сделанные красными нитками. У нас есть машины, которые шьют декоративными строчками. Это нужно, прежде чем выполнять на макете, попробовать простачить строчки, выбрать понравившуюся, которая будет больше похожа на то, что здесь есть. И дальше подбирать, под нее. Вот сейчас, поскольку есть желание здесь некоторую тесьму заменить на строчку, у нас есть машина, которая делает дизайнерские строчки, которые похожи на будут ну, имитировать ручной, ручной стежок и декоратив, некоторую декоративность даст строчкам. Не простая строчка, а декоративная. Здесь строчки с обратным ходом, которые дают вот эффект вот такой вышивки. Поэтому по количеству вот обратных ходов, по количеству закрепок вот этот декоративный эффект, который существует на, на эскизе, на фотографии, можно добиться при помощи вот этих строчек, которые студенты должны будут подобрать. Изложенных вариантов, вот, самые декоративные, это первая, вторая, третья. Вот в режимах машины поэтому я предлагаю использовать именно первый вариант в сочетании с третьим но на меньшем расстоянии друг от друга в соответствии с эскизом потому что там строчки ближе поэтому а, такую тесьму тонкую ее настрачивать не имеет смысла и не имеет смысла иметь в арсенале а использовать строчки а дальше по мере увеличения плотности можно будет подобрать тесьму в соответствии с эскизом а, смотрите, ну, здесь мы выбираем режим а здесь у нас номер 1, 2 и 3. Здесь номер идет. Минус. И переходим на вторую строчку. Давайте попробуем вот эту. Нам нужно, у вас на вашем эскизе строчки очень вот, тонкие и очень-очень ну, близко. Да? Поэтому вам нужно выбрать расстояние. Вот. А на ширину лапки а, там много. Где-то вот, наполовину ширины лапки. Соответственно, вот, кладете и шьете. Вот так, шьете рядом. Так, теперь резко назад. Резко, прям резко. Молодец. Все, вот она тогда ну. резко обрезалась. Еще рядом строчку. Давайте, смотрите, вот здесь две таких одинаковых. Отпускайте. Долго и сюда, Спасибо. Значит, плюс. Плюс. Это будет другая строчка. Так, молодец. И резко назад. Да. Отлично. И еще парочку рядом. У нас есть образец и есть два варианта потоньше красной тесьмы. Вот ваша задача будет подобрать вот такую или вот такую. Я думаю, вот в таком сочетании, когда мы идем от бордового к Вот такой эффект. Такого эффекта нужно будет добиться. А просто когда вы будете вот продолжать еще, то есть между вот этими плотными двумя рядами, вы должны сделать еще несколько строчек вот этой вот паттерном 2 и почаще как я вам говорила, поближе друг к другу. И тогда мы добьемся вот такого перехода. И плюс, когда вы ну, вот, этот, вот эту часть мы уже сделаем, то вы перейдете на черную тесьму. И дальше перейдете еще на черную строчку. очень светлая. А что-то у нас еще черное. То есть у нас, посмотрите, по идее у нас могут вот эти вот еще пройти. Ну хорошо, а давайте тогда, может быть, вот эту оставим. Вот эту. Вот эту. Угу. Вот эту. С двух сторон. Да. С сторон. Так. Вот так. Вот, кстати. Вариант. Да. И красиво. -то. По крайней мере, равномерность вот этой да. черноты. Угу. получается очень красивые такие живые крестики черные да еще вот здесь поаккуратнее только делай смотрение у тебя кривые какие здесь вот эти очень хорошие вот эти кривые надо будет их переделать красненькие вот а так очень красивая получается рубашка. У Юли орловская рубашка. Она вот уже сделала очень интересный крой с этими вот, с плечевыми такими вот погончиками. Здесь у нас ластовица вот такая квадратная. Вот, и такая вот красивая рубашка. Мы сейчас будем с ней искать... Пропорции нанесения рисунка, вот этого тоже вот красной ткани, вот эти ромбы, вот это все будем из ткани вырезать. Смотреть, где будет, на каком месте это располагаться и каких размеров. Очень красивая рубаха вверх, да. Относительно вот этого передника, мы видим, что вот с этой стороны выходит часть белой рубашки. Поэтому от горловины мы отставляем белую часть бязь. А потом притачиваем, декорируем красной тканью. Отступаем. Мы сейчас с тобой пропорции эти померяем. Отступаем и накладываем вот здесь на рукаве будет красный кусочек ткани. Дальше у нас с тобой идут тесемочки. В три слоя. Да, вот вполне можно вот эту тесьму, которую ты подобрала, очень хорошо. Она у нас шикарно сюда пойдет. Если мы сделаем три ряда давай отматывай следующий ряд сюда заворачивай угу. да. угу. посмотрим вот и между ними мы хотели проложить еще какой-то красный акцент чтобы может, они у нас ты... не сливались да давай попробуем ой вполне может быть симпатичненько давай заверни вот пропусти вот сюда чтобы общую, посмотреть форму. Угу. Между. Да, Тут еще и по верху идет такая красная здесь. Вот здесь ты имеешь в виду угу. красный? Что Главное, чтобы не было перебора в этих тесеночках. Мне кажется, это уже много будет. Давай вот так оставим. Посмотри, поверху у нас вот здесь с тобой идет золотая. Если мы его вот так положим, он мне нравится. Да. И такую же тесемочку, ее же, мы сделаем вот здесь снизу. То есть у нас в таком вот золотистом обрамлении. Да, да, смотри, красиво. Эти центральные красные здесь, а по краям золотистые. Первый этап декорирования рукава, это вот это верхнее оплечье. Делаем вот так. А дальше мы с тобой посмотрим. Смотри, здесь уже пойдет тесьма у нас там, то есть красненькая вот это мы из ткани вырезаем полосочки. Ромбики из ткани вырезаем. Вот из этой. Главное пропорции этих ромбиков посчитать, какие они на нашем рукаве должны быть. И вот это тоже из ткани. Давайте сначала вот эту часть работы сделайте. И дальше перейдем на вторую. Ну что вы, Ирина? Он учился, а, неожиданно училась шить на машину. Правда? Молодец такая. А значит, смотрите, мы уже вот это, первоначально мы делали вот это. То есть мы за счет этой тесемочки рассчитывали место расположения, размер вышивки ручной. И, соответственно, дальше мы уже определяли, какое место и каких размеров будет дальнейшая аппликация и вышивка на этом рукаве вот это верх рукава и на данный момент вот эта вот белая широкая полоска это место расположения ручной вышивки вот эти тесемочки это все пришивается вручную вот настрочена только вот эта полоска вот эти вот ромбики они все вручную пришиты сарафани у нас два декоративных украшения сплетенных из бисера на данный момент Юля у нас смотрите она уже сколько сплела там витков да? вот это украшение она плетет из бисера это будет вот это внутреннее коротенькое с крестиком украшение это называется техника бисерное от качества очень красиво смотрится рубаха из льна и когда у нас будет уже готов рука если сюда вот рука там еще шикарный ланжет Будет тоже с отделкой. Это курская рубаха. У нас орнамент на одном костюме курском. Тесемочки, вот очень похожи вот эти тесемочки, да. подобрали. А здесь с красной вставочкой. И нам хотелось бы и красную вставочку сохранить. И вот эти вот орнаменты красивые привнести сюда в нашу рубаху. Ведь очень такие черные а вот это очень ну, очень да? Да. на данный момент разработка вышивки манжета рукава очень красивый у нас геометрический орнамент на манжете рукава маша на данный момент занимается разработкой этого орнамента по пропорциям по конфигурации, как он будет выглядеть. И красными ниточками мулены, плюс там еще черные ниточки, как Она будет готовить декор этого манжета для дальнейшего соединения его с рукавом. Она должна из него сделать трафарет, чтобы перенести это все на ткань. Плюс на нашем... Рукаве сверху мы решили скомбинировать вот эти два красивых костюма Курской губернии. Мы вот от этого костюма берем рубаху вверх рубахи. У нас будет красная ткань и вот эта вышивка. Мы прям даже нашли эту вышивку один в один. Вот она, эта вышивка. С пятницы она начнет заниматься этой вышивкой на рукаве. И уже по низу рукава мы добавим цветочные вот эти вот элементы. И в нашем костюме сарафан будет вот этот. Очень красивый сарафан. Единственное, что в Курских губерниях были сарафаны очень широкие и с заутюженными такими гофрированными полосками. Мы накололи уже контур сарафана. Вот он представлен у нас здесь на манекене. Перед сарафана гладкий, а уже от боковой части груди, вот отсюда, Начинаются гофрированные складки. и Смотрите, какой интересный у нас как бы образ сарафана сзади. Вот это все будет гофрироваться в складочке. А наши брители, они идут вот от края сарафана, уходят вверх. И вот здесь на спинке, они вот у нас сходятся вот сюда, вот, вот так вот к центру. На данный момент мы занимаемся подбором декоративных лент для оформления низа сарафана. Вот смотрим в самый низ. У нас тут идет красненькая тесемочка. Да? Давай вот эту укладывай ее по низу. Сейчас мы посмотрим, что у нас с тобой получится. На самый низ укладывай. Прикололи. Так, смотри, смотрим, что у нас дальше идет. Какая-то отделочка идет, да? Так, какая у нас подойдет тесемка? Вот эта вот, она и по своему орнаменту да, похожа, но она... Смотри, там ширина не очень широкая, а это широковатая. Что мы с тобой делаем? О, смотри, мы делаем так. Сейчас быстренько мы вот эту отходим. Опускай в край вот эту тесьму. Опускай ее в край. Накрываем красной тесьмой. Вот видишь, мы за счет красной тесьмы с тобой уменьшили размер нашей тесемочки. И быстренько ее прикалываем. Так, вот он будет, низ сарапана. Следующая у нас с тобой какая идет? Красная тесьма. Она идет, Красная. смотри, там черненькая прям полосочка такая, да, идет. Угу. Давай мы точно так же вот соблюдая угу. вот такую вот, прям, да? Угу. Миллиметра два. Посередине аккуратненько прикали. с двух сторон не будем. Так, смотри дальше картинку, какая следующая идет. Бери. Так, бери зеленую. А она у нас без расстояния, прям в стык Дальше у нас идет расстояние, прям вот ну, миллиметров 6. И большая, широкая красная. <плес> у нас, смотрите смотри, есть два варианта красный. Есть вот такая, но она прям вот алая, светлая. <плес> да, прям светлая. Давай еще одну посмотрим. А это <плес> по пошире. Ну, в принципе... Но она немножечко, тональность другую, да, потемнее имеет. Давай ее возьмем. Угу. Она получше смотрит. Все, бобину сюда. Разматываем. Укладываем. Возьми линейку, вот линейка лежит, приложи. Опс, вот он. Вот он, да? Угу. О, все, давай, фиксируй. Так как тесьма широкая, вот эта лента, ее надо будет с двух сторон. На таком же расстоянии, у нас пойдет зеленая тесьма. Сочная какая, красивая тесьмочка. К сожалению, прям такой тесьмы похожей мы не нашли. Вот такую, она ну, более бледная. И вот таких темных ярких акцентов нет. Единственное, конечно, нам надо 6,5 метров этой тесьмы. Здесь-то у нас 10 метров. Но к ней тогда нужно добавлять что-то. Нашивать на нее бисер какой-то зелененький, потому что там идет зелененький mm -hmm. и что-то такое бордовое. Вот, вот как вот эти махры. вот Такой цвет можно бисера найти. Здесь вот изобразить условно цветочек, а по бокам зеленый бисер. И она будет хороша. Ой, а смотри, как красиво. И последняя тесьма у нас идет, она такая слегка позолоченная, но вот у нас с золотиночкой вот такой вариант тесеночки есть. У нас тульский костюм, у нас есть книжка пармон, и мы оттуда берем крой рубахи. Здесь идет разворот кроя, как он должен выглядеть. Мы его посчитали в пропорциях, раскроили, и вот сейчас она занимается сборкой этой рубахи. Относительно нашей фотографии, как она выглядит, да, что рукава у нас. Основа рубахи станина, рубахи кра белые, рукава красные. Вот мы подготовили красную вязь, И будем, сейчас она подготовит форму рубахи, будем ее декорировать. Смотреть, какие вот тесемочки подбирать, украшения. У нас, смотрите, уже два фрагмента рукава готовы они у нас вот красные с отделкой стилизованные костюмы у нас здесь будет смотрите на сборенный слегка на сборенный манжет по низу манжета как у них там вот маленькая махрушечка мы вот вот эту махрушечку которую мы для этого приготовили мы ее тоже укоротил в два раза так у нас еще тесемочка золотистая вот от этой же тесьмы пройдет вот здесь золотистая тесемочка будет а здесь будет ручная тоже вышивка и здесь у нас тоже предполагается вот там вот еще два, две дорожки ручной вышивки там как бы три яруса желтые будет вышивка по низу здесь вот рядом с бахромой и вот эта золотая тесьма будет делить между собой еще две дорожки вышивки с белым цветом у нас очень интересный пояс набранный тоже будем делать япанечка вот с такими роскошными складочками сзади. Лена приступила к изготовлению уже шейного украшения. Мы взяли вот такие фрагменты. И если вот приложить, вот приложи к своему. Повыше. А Белую закрывай. Угу. Вот, вот такое у нас будет украшение. Ну и, соответственно, вот эти декоративные элементы, они, она тоже уже с преподавателем на дисциплине художественного оформления швейных изделий, они вот занимаются именно декорировать, декором этих костюмов. Вот эти всякие фрагментики будут делать, которые останется только прикрепить к юбке. У... уравнять линию низа, выровнять, вот эти все длинные кусочки срезать. По вот этому манжету мы прокладываем строчку с самой край, и стягиваем его слегка, чтобы вот эти края манжета у нас с тобой вот уравнялись. И вот эта посадочка, потом стягиваем его, она равномерно распределилась по ширине рукава. Потом лицо с лицом и притачиваем конические за счет вот этих мелких складочек а потом это московская рубаха смотрите какие длинные рукава это праздничная рубаха с длинными рукавами знаете как раньше говорили работает спустя рукава то есть работают спустя рукава, это значит, что в такой рубахе не работают. Если рукава длинная, значит она праздничная, не рабочая. И все-все детали, которые здесь, вот отделка, вот кармашек на поясочке, бусы, вот красивый пояс с такими. И вот в, у гормона мы посмотрели вот конструкции вот этой рубахи. Значит, вот это 58 длина, значит смотри, мы складываем, определяем у рукава центр, вот он, можно засечку. Притачиваешь не с самого начала, а оставляешь припуск, потому что здесь у нас ластовица будет встала. И тоже, не доходя сантиметр, закрепочка. Чтобы тебе удобнее Эту рубах мы подобрали под нее ткань. У нас вот такая вот красивая ткань. Вот на данный момент она занималась вышивкой элементов из этой ткани. Вот эти фрагменты она вышивает для изготовления декоративных элементов на нижнюю часть рукава. А на данный момент у нас полуфабрикат собранной рубахи. Вот у нас горловина уже обработана. Вот. вот такая тесемочка. Вот здесь вот она декоративными ниточками обшивает сборочку по горловине. Низ рукава у нее тоже, смотрите, красивый будет Широкий такой зауженный к низу рукав этой рубахи. Вот с такой вот нижней отделкой. И дополнительно, когда она закончит с горловиной, так как у нас все-таки вот яркие, такие более рыжие, приближенные к сарафану элементы цветочные на рубахе, то мы в некоторых цветах на конкретной ткани вот этой рубахи мы тоже привнесем какой-то цвет, красно-оранжевый немножечко, чтобы поярче она была в некоторых элементах, чтобы она засветилась на фоне сарафана. Кать, ну у нас с тобой получилась неплохая рубашка. Здесь вот интересно сделала, как бы собрала вот эту горловину, оформили мы здесь все. Добавили дополнительную отделочку в фактуру, в рисунок ткани полностью рубаха сделана по историческому крою. да? Вот она у нас. Вот такая вот рубаха будет. Отделочка. Вот она такая получилась у нас по низу. Мы добавили как бы интерпретацию свою. И единственное, сейчас у нас доделываются декоративные такие вот круги. Фиксируем к нашей рюшечке за самый край. Потом вот так опять противоположную сторону подогнули, уложили. Теперь с этой стороны. Вот небольшая выпуклость должна быть. И с натяжечкой. У тебя сейчас получились 4 сектора. Теперь каждый сектор опять подгибаешь и опять вот к тому же контуру, который мы делаем, каждый сектор пополам делишь. и тоже также прикрепляешь, откалывая, подкалывая, подкалывая вот постепенно, чтобы он вот приобрел более-менее правильные круглые контуры. Смотрим на линии соединения с нижней частью рукава. Да, вот он наш шов притачивания вот этой нижней части рукава. И смотри, рукав, вот он он. И она смотрит на нас. Значит, она прям вот где-то вот здесь находится. То есть ее пересечение, середина находится вот на шве. Да, во, вот так.